Давно... давно уже собирались но коль уже такая возможность надо поскольку у нас собака очень лохматая стрижем ее каждый каждое лето ей потом намного легче сейчас она пришла у нас девушка вся грязная поэтому Сюда. поэтому пришлось ее сразу же и постричь мы как-то обращались в парикмахерскую для собак нам сказали что наша собака большая поэтому мы ее после этого решили стричь сами стараясь аккуратно где абсолютно ее не порезать, не ущипнуть, потому что потом не будет доверять девушка. Лапки, лапки у нее зарастают полностью, зарастают, поэтому все здесь убираем, чтобы оно ей не мешало. Делаем красивую прическу. и даже и даже и здесь вот ей потом она хромает чуть-чуть и -чуть. аккуратно сонечко. вот так О. А, ты не знаешь, как. все буси делаем тебе прическу теперь ты у нас будешь красивая а новая шерсть будет бархатная и шелковистая.